Привет тем, кто зашел на канал, хочу с вами сразу сходу поделиться, если вы не хотите жить после пенсии, активной трудовой работы, то вам явно не сюда. Если вы не активный, пассивный, предпочитаете сидеть дома у телевизора, смотреть вечерние программы, вам тоже не сюда. Если вы не готовы взять в рай руки калькулятор, поделить 25 на 2025 вам тоже не сюда. И тем, кто не способен понять что-то новое, вам тоже не сюда. А для всех остальных, когда мы отсеяли целевую аудиторию, я приведу очень интересную статистику, которую специально для заголовка канала искал в интернете. Вот давайте посмотрим, что у нас было с потребительскими ценами в августе 1998 -го года? Ну, я предполагаю, что это общедоступная информация. Возможно, разница в ценнике будет плюс-минус, несколько рублей процентов. Главное, уловить суть, когда был дефолт. Итак, просто для сравнения, потому что будем потом ориентироваться на акции. Масло сливочное стоило 21 рубль 93 копейки в июле. В сентябре оно выросло на 62%, стало 35 рублей 70 копеек. А, кстати, если вы пойдете сейчас в магазин, масло сливочное стоит ну, дороже, ну, рублей, допустим, 100 до даже 200 рублей. Бог бы с ним но теперь давайте мы с вами рассмотрим что было бы если бы в июле или августе 98 -го года вы сообразили приобрести акции лукойла июль 98 -го. вот видите я настроил прямую линию, которая отражает на своих концах а, дату на которую был построен, на который нацелен начало и конец, э прямой, и ценник. И смотрим, что у нас происходит. В том месяце 1 доллар, О, одна акция стоила 27 рублей 50 копеек. По сравнению с ценой масла, ну, это на 5 рублей дороже, да? 5,50, там, 5 с копейками. Хорошо. А масло сейчас подорожало, ну, допустим, 300 рублей стоит, да, 21.93, 21.93, наоборот, надо 300 рублей на 21.93. Масло подражало у нас в 13 раз, прикольно, да, а вот а, акции Лукойла, 5880 поделить на 2750, подорожали в 231 раз, в 231 раз, а, о чем это говорит, это говорит всего лишь о том, что инвестировать на фондовом рынке гораздо выгодней, чем покупать масло, это такой прикол, есть специальная методика расчета индекса потребитель потребительских цен грубо говоря, она еще трансформируется в то, насколько обладает рубль покупательной способностью. Так вот, в августе 98 -го года то, что было тысячей, сейчас, ну не сейчас, в летом 18 -го года это было бы 15 тысяч. То есть, изменение в процентах в 14 1400 процентов 14 раз изменилась стоимость этой тысячи 14 15 кстати да почему тут 14 тут 15 ну накопленная инфляция ну короче говоря в 15 раз изменилась покупательная способность нашей тысячи рублей заходим на лукойл итак у нас записана цифра 231 раз если бы в тот же момент мы собственно что считать тут 1000 на 231 просто из той тысячи рублей которая у вас была в девяносто восьмом году вы бы сделали 231 тысячу рублей каково как вы думаете стоит а, вкладывать а, деньги не на депозит в банке.